Привет, любители психологии! Вы перегружены тем, сколько работы вам предстоит сделать. Ваша энергия тратится впустую, потому что ты тратишь недостаточно времени о том, что вам нужно сделать. Хотите ли вы, чтобы вы могли производить больше не страдая от эмоционального выгорания? Что же, вы не одиноки. Наше общество продвигает культуру, которая поощряет ограниченный сон и постоянная работа, которая вредна для здоровья в долгосрочной перспективе. Но иметь гибкий распорядок дня или график может добиться того, чтобы вы достигли своих целей, выполнив качественную работу, сводя к минимуму эмоциональное выгорание и создавая более сбалансированную жизнь. Вот 12 способов быть более продуктивным. Во-первых, создайте утреннюю рутину. Утренняя рутина может показаться контрпродуктивной, потому что вы можете почувствовать склонность просто выпрыгнуть прямо из постели и начать действовать. Это здорово, но утренние процедуры на самом деле это поможет задать тон вашему дню. Попробуйте создать такой, который поможет вам почувствовать себя обоснованным, сосредоточен и может направить свой энтузиазм в вашу работу. Может быть, попробовать здоровый завтрак после хорошего ночного сна и быстрой медитации для начала. Номер два. Инициируй до того, как получишь вдохновение. Кто не любит хорошего мотивирующего цитата «время от времени»? Они вдохновляют и действительно зажигают огонь внутри вас, чтобы выйти и сделать это. Но ждать, чтобы начать что-то, пока у вас не появится мотивация, это не поможет вам получить мотивацию. Вам придется ждать еще долго. Лучше начать, и пусть это вдохновит вас на большее. Как только вы начнете, вы, возможно, не захотите останавливаться, потому что тебе будет слишком весело. Номер три. Разбейте задачи на более мелкие. Лучший способ съесть слона состоит в том, чтобы откусывать по одному кусочку за раз. Да, это странные образы. Но когда вы думаете о задачах, которые вам предстоит выполнить, что ты не хочешь делать, вы чувствуете себя подавленным, потому что это кажется слишком большим. Так легче выполнить задачу, когда вы разбиваете его на небольшие, четкие задачи. Возможно, у вас даже начнут появляться идеи о том, как выполнять больше работы с меньшим напряжением и усилиями. Номер четыре. Сначала выполните самую важную задачу или самый скучный. Некоторые задачи более важны, чем другие, и некоторые задачи, которые мы предпочли бы не выполнять. Однако, как только эта задача будет выполнена, вы почувствуете себя намного лучше. Марк Твен однажды сказал, съешь живую лягушку первым делом с утра, и ничего худшего с тобой не случится до конца дня. Что же, лягушка – это самая большая, самая важная задача, что вы, скорее всего, будете откладывать на потом, если вы не поработаете над этим пораньше. Номер пять. Не выполняйте многозадачность. Как бы хорошо вы ни думали, что у вас это получается, постарайтесь этого не делать. Вы можете добиться успеха в выполнении низкоуровневых задач, таких как работа по дому, но с задачами, требующими больше умственной активности, вы утомите себя быстрее, чем сосредоточитесь на одной задаче. Исследование Стэнфордского университета обнаружено, что многозадачность менее продуктивна, чем делать что-то одно за раз. Исследование также показало, что люди, которых регулярно обстреливают с несколькими потоками электронной информации, не могу обратить внимание, Вспомнить информацию или переключаться с одной работы на другую, а также те, кто выполняет одну задачу за раз. Номер 6. Ограничьте отвлекающие факторы. Есть что-нибудь более интересное, когда у вас есть работа, которую нужно сделать, и вы предпочитаете ее не делать. Случайные мысли и поручения приходят вам в голову, как будто ты помнишь, что тебе нужно пойти постирать белье. Это нормально отвлекаться, но вам не нужно ухаживать за ними немедленно. Попробуйте вести отдельный список случайных вещей, которые приходят к вам и которые вы считаете важными, и сделай это позже. Номер 7. Не расстраивайся из-за неудачи. и ослепленный успехом. Мы все терпим неудачу. Это происходит постоянно. Мы думаем, что дорога к успеху проложена гладко, но неудача – это цена, которую вы за нее платите. Успех удивителен, но по иронии судьбы он может привести вас к застою и комфортно там, где ты находишься. Учитесь как на неудачах, так и на успехах. Что привело вас к тому, что вы не достигли своей цели, и как вы можете улучшить ситуацию в следующий раз? Что вы получили от этого, или что помогло вам достичь вашей цели, и что вы можете сделать в следующий раз, чтобы повторить аналогичные результаты? Номер восемь. Следите за тем, куда уходит ваше время. От YouTube до Netflix, видеоигр и социальных сетей. Запой – это то, в чем многие из нас участвуют. Вы можете быть поглощены этим занятием, а потом вдруг наступает 2 часа ровно ночи. Лучший способ быть более продуктивным заключается в том, чтобы ограничить эти запоенные сеансы. Будьте в курсе того, куда уходит ваше время и энергия и как ты себя чувствуешь, когда вы участвовали в этих мероприятиях. Чувствуете ли вы прилив энергии, истощение, стресс? Как вы хотите это исправить? Если вы планируете свое время, вы можете выполнять свои задачи и все еще проводите сеансы расслабления без чувства вины. Номер девять. Делайте перерывы и заряжайтесь энергией. Как только вы начинаете действовать, остановиться почти невозможно. Ваш недавно обнаруженный сверхуспевающий захочет сделать все, что когда-либо существовало. Но вам нужно будет замедляться и делать перерывы. Отличный метод, который помогает включить перерывы, ограничить и промедление и повысить производительность – это техника помадора. Период 25 минут глубокой сосредоточенной работы, затем следует 5-минутный перерыв. Очень важно на самом деле отстраниться от работы, когда ты делаешь перерывы. Может быть, сделать несколько растяжек, совершите короткую прогулку или сделайте несколько дыхательных упражнений. Номер десять. Научись говорить «нет». Эта привычка полезна не только для вашей уверенности в себе и установления авторитета в вашей жизни, это также полезно для вашей производительности. Вы можете податься искушению или быть вынуждены согласиться к тому, чтобы что-то делать, на самом деле, у вас нет времени, на когда ваша тарелка производительности уже заполнена. Не беритесь за то, что не имеет к вам никакого отношения. Сказать «нет» значит сэкономить жизнь и время. 11. Используйте правило 80 дробь 20. Принцип Паретта или правило 80 дробь 20 утверждает, что примерно 80% ваших результатов и результатов исходите из 20% ваших усилий и методов. По сути, вам нужно сосредоточиться на 20% вашего списка дел, это отвечает за 80% результатов, которые вам нужны. Допустим, вы учитесь играть на гитаре. Вместо того, чтобы учиться бренчать или бить молотком, подумайте о том, чтобы выучить основные аккорды и переходы. Таким образом, вы получаете 80% результата в 20% случаев. И номер 12. Принимайте меньше решений. Принятие решений может занять на удивление много времени и отнимает много мозговой энергии. Способ решить эту проблему заключается в том, чтобы автоматизировать и упростить вам работу без долгих раздумий. У вас недостаточно времени, чтобы готовить каждый день? Попробуйте приготовить еду или воспользоваться услугой доставки еды. Не знаешь, что надеть? Посмотрите капсульные шкафы или попробуйте сохранить свой стиль в минимальной похожей одежде. Художник Энди Уорхол почти всегда был в черном поло или водолазке с высоким воротом. Вам нужно принять много решений. Не позволяйте принимать неуместные решения. Отнимите свое чрезвычайно ценное время. Вы хотите попробовать какой-либо из этих советов в этом видео? Дайте нам знать в комментариях ниже, как у вас идут дела. Как всегда, ссылки и исследования, использованные в этом видео, перечислены в описании ниже. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с людьми, которые могли бы извлечь из этого выгоду. До следующего раза. Суперспасибо, что посмотрели, и будьте осторожны.